Уважаемые соотечественники, сегодня начинается особый период в жизни наших отцов и дедов, вообще нашего великого государства, Советского Союза. Именно 80 лет назад, 5 декабря, началось контрнаступление. Фашистов отбросили от Москвы. Это была уникальная Гениальная операция, и действительно, она сумела смести фашистские полчища и отбросить от Москвы на большие километры фашистские полчища. До этого было два месяца обороны Москвы, где проявился героизм нашего народа. Ополчение Москвы, Подмосковья, наши дивизии отступающие. Из окружения части сумели сковать и сдержать фашистские орды на подступах к Москве. Героизм проявили тулики и многие другие города и районные центры. Иосиф Сеоныч Сталин и маршал Победа Жуков вместе со своими легендарными помощниками Коневым Рокоссовским, и другими товарищами, легендарными командармами от Катукова, Панфилова, Лелюшенко, Говорова, Горбатова и многих других, в том числе и кавалерийские, знаменитые наши соединения, которыми командовал даватор Белов на юге от Кашира, громил фашистов. Вот этот генеральный и уникальный план победа под Москвой, он, конечно, переломил ситуацию, переломил ситуацию в войне, положил конец Кригу, фашистов карты были биты и, по большому счету, с Советским Союзом стали все говорить на вы. Эта победа недооценена, наш взгляд. Именно эта победа не дала возможность вступить Турции, Японии в войну. Героизм проявил. И талант не только выдающийся командира, но и рядовой солдат стрелковой обычной дивизии. Наши летчики, танкисты. Лаврененко Дмитрий на своем танке Т-134, Т-34 подбил 52 немецких танка за вот бои под Москвой. 52 немецких танка. Талалихин совершил не только под Москвой таран, но и остался жив и продолжал активно биться в воздухе. Много было самопожествований в воздухе, эти живые снаряды, которые в виде горящего самолета вонзались в колонны фашистов. Летчики проявили чудеса храбрости и танковые колонны во многом были повержены с воздуха. Тысяча самолетов сосредоточил Иосиф Сталин здесь, под Москвой. У нас было меньше танков, а в воздухе мы господствовали. Почти 700 танков, у немцев все равно было тысячу почти 200, больше. Но здесь уже героизм обычного нашего солдат. Всем хорошо, известный и понятно, кто рожденно воспитывал в Советском Союзе. Да и сегодня, что было... Сделано теми 28 панфиловцами. И тот лозунг, и призыв Клочкова «Велика Россия! Отступать некуда! Позади Москва!» Это, конечно, слова. Они в истории России будут вечными. И действительно, каждый из этих легендарных солдат подбил не один танк. А подольские курсанты своей жизни положили, закрыв, по большому счету, открытые пусть, что юхновское направление совершили подвиг. Наши чекисты, комсомольцы, Зои Космодемьянская ее подвиг от 29-го, 80 лет прошло в Петрищево, когда злодеи замучили Зои. Но не только Зоя. Зоя с группы пошла Петрищева. А ее подруга, Вера, пошла в Крюкова. Ее там, так же, как и Зою, пытали и повесили. Когда Иосиф Васильевич узнал об этих злодеяниях, он сказал, что этот полк и этот батальон в плен не брать. И так и случилось, уважаемые товарищи. Конечно, отстоять в Москву было непросто. Сюда... Подтянуты были 9 общевойсковых стрелковых дивизий, было более 7 танковых бригад, модернизированных соединений, несколько танковых армий. Все это вместе позволило нам совершить то, что называется подвигом и героизмом. Дальше уже было проще сломав, по большому счету, миф о непобедимости фашистов, их умение воевать под Москвой. Уже появился потом и Сталинград, и Курская битва, и многое чего. Поэтому этой битве, этому сражению, героизму наших пехотинцев, полководцев, наших летчиков-танкистов, артиллеристов мы сегодня кланяемся мы возлагаем венки повсеместно и склоняем свои головы перед памятью этих героев, которые, по большому счету, позволили жить сегодняшней России. А Советский Союз многие еще годы сохранял мир на планете. И когда после предательства случилась эта беда, мы видим, что сегодня войны не прекращаются на нашей хрупкой планете. Именно благодаря этой героической победе и другим, той отечественной нашей в целом большой победы, 9 мая, которую мы празднуем, мир почти полвека был на нашей планете. Еще еще раз хочу сегодня от имени Компартии Российской Федерации. Высказать слова соболезнования всем тем семьям, родам, у которых погибли на войне близкие и родные. А таких семей, по большому счету, это вся наша большая страна, это и Советский Союз, и сегодняшняя Россия. У меня три родных дяди погибли на фронте. Ряд пришли с войны с большими ранениями, как и старший брат. И у каждого в семье такие потери, трагедии. Но есть большая победа, которая всех нас сегодня радует. И начало этой победы, конечно, это победа под Москвой. Мы всех поздравляем с этой уникальной победой. Мы будем помнить и делать все для того, чтобы сегодня не в простое время когда снова полчища всевозможных националистов и фашистов и натовские заправило подтягивают к нашим границам, когда в Донбассе, в Луганской народно-демократической, Донецкой народно-демократической республиках каждый день гибнут люди, в том числе мирные, когда мировой капитал стягивает, Огромные модернизированные кулаки на границах нашей Родины, мы должны еще еще раз вернуться и к победам, и поражениям в Великой Отечественной войне. Да, сегодня оружие другое. Но солдат, без него не бывает победа. Солдат должен быть тот, тот, геройски настроенный в защите нашей любимой Родины. А для этого много надо делать, чтобы соединить поколения, чтобы испытать чувство патриотизма, к тому уровню подтянуть, который был тогда. А для этого надо восстанавливать многое, в том числе чувство справедливости, которого недостает сегодня в нашей стране. Надо все делать для того, чтобы искоренить бедность, нищету, безработицу. Надо вернуться к тем завоеваниям, тех великих побед, которые мы потеряли. Над этим работает Компартия Российской Федерации, весь наш Союз левопатриотических сил. И мы будем вместе с нашим народом делать все для того, чтобы вернуться к идеям добра, справедливости, к идеям социализма, возродить все те завоевания, которые потерял сегодня наш народ. И в этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего плохого. И ничего антиконституционного. Именно Конституция сегодня говорит о том, что наша страна является социальным государством, а в социальном государстве должны соблюдаться все те права и правила, в том числе экономические, социальные и политические, для каждого человека. Вот за это мы боремся, с этим мы шли на выборах, с этим мы и будем дальше двигаться к нашей общей победе. Всех поздравляем с сегодняшним большим событием, большим праздником для Советского Союза. Сегодня многие республики, как говорится, стали самостоятельными государствами. Мы передаем всем большой привет от нашей любимой России. Здесь, под Москвой, повторяюсь, еще раз ковалась та легендарная большая победа, которая нас по новой всех объединяет. И ведет снова к союзу, потому что в одиночку вот это скопище, которое сегодня желает видеть Россию слабой, порвощенной, нам не справится с этим скопищем. Поэтому, друзья, движемся и в этом направлении все активно. Всем спасибо, с праздником!